всем привет дорогие друзья давно не виделись занят был сильно ребятушки Вот было недавно день рождения спасибо всем кто поздравлял с днем рождения ребята вот. спасибо вот сегодня у нас как видео такое небольшое, короче. Сегодня, короче, судный день, как говорится. Сегодня избавляемся от перепелок, потому что следующий уже на подходе. Вот сегодня уже морозец такой у нас на участке, смотрите, пруд стал конкретно. Вчера я его долбил, вчера я его долбил молотку. Вот так вот так и теперь лежит. Короче она Скоро, короче, еще так погодка постоит и подо льдом пойдем ловить щуку, ребята. Скоро видео рыбной ловли будет. Так, сейчас немножко отдолбил, чтобы набрать воды. Сейчас зайдем в этот курятник, покажу вам перепилов. Все убраться, пора освобождать место. У нас перепила ребята уже выросли, даже яйца что ли еще не... да яйца дали это самые первые наши перепила ребят надо уже другие запускать не знаю сколько сегодня возьмем сколько получится пощипаем эти перепела, которые до этого выращивают Вы помните в следующем втором видео будем когда мы Давайте Надо переделать уже, эту кормушку, мне нравится мне. Мало же мне корможен. А, видите, надо сейчас пообрезать. Мне уже выросли. ладно тут куры все недавно мочил пару кур старых Не несутся уже что толку от них только ржут корм ребятки будем сегодня с вами прощаться так ну что ребятушки вот наша продукция что я начистил целый таз такой короче такие перепела самки короче больше самцы меньше короче ну нормально есть что пожрать. И мясо такое ну, нормальное. Вот. Сегодня еще... Так, сегодня еще поедем за яйцем, ребята, так что не оставайтесь на канале, не переключайтесь. Так, ребятушки, решил, короче, сейчас замутить суп еще на обед, короче, небольшой. сделку. Фед, тихо. Федя там играет все мелкий. Решил, короче, суп замутить с перепелочек. Вот такой легонький, короче. Вот, закинул уже туда три пью поставил на плиту. Обжарочку сделал там эту морковку с очком. Ну, сейчас буду пробовать. Вообще первый раз буду пробовать, что за суп. Картошечки хочу туда бросить немножко. Вот, начисть картошки. И лапши, короче, да. И все. делаешь, Федь. Ой. Какую тебе игрушку купили? Кто тебе купил игрушку такую? 5. А? Ты. Купил. ты? 5. лайки да ставьте лайки ребят ну, попробуем ребят сейчас что получится что за супчик будет будет заодно дегустация такая в этом видео сейчас позвоню кстати мужчина ну который буду брать перепел говорит а можно видео без видеосъемок стесняюсь типа ну ладно может быть что-нибудь там удастся снять возьму камеру на всякий случай но не обещаю так, ребятушки, курочка все, закипела наши перепелочки. Сейчас а? будем вынимать, короче, Что там такое у тебя? О, игрушка. Так, все сейчас сейчас поставлю. У нас все есть. Опа. У нас все есть. Все да. есть? Да. Так, ребята, головы не видно моей, но что сделаешь? видно вот А? Есть. Да? Да. Тихо, не мешай, Так. А чем мы достанем? Где у мамы эта фигня-то? Давай бирже, просто что-то попробуем. Не знаю, где нужно это. Ай, горячие. ребята перепелочки так и все а на этом бульончике в этом бульончике мы короче закидываем это не буду там ничего его процеживать он нормальный светлый бульончик такой что его процеживать не знаю вот такой смотри вот картошечки закинем Ой -ой -ой -ой. а то ну, так что Сейчас, короче, это отделю, перепелок отделю от этого, от костей, короче, мясо одно сделаю, и туда тоже потом закину, я не переключайтесь. Так, ребятки, еще опять включение, ну вот я, короче, почистил, столько мяса получилось, трех перепелов, ну еще немножко там перекусил, а вот косточек всяких. Всё. Вот, все, вода закипает, отправляемся. это. Вода закипает, короче, ребятушки, и отправляем это все туда же, пока еще варится, вместе с картошкой. Суп из перепелов, не знаю даже рецепт, просто сам решил так и попробую сделать, что получится, даже рецепт не смотрю. А по соли посмотрим. Сразу же, сразу же туда, короче, и эту обжарочку небольшую. Тут, короче, Ой, лук, морковка нет, нет. и этот чесночок. Все туда. Нет, нет. Субтитры Туда? Так, вермишельки сюда еще немножко, я думаю, маленькие. Доступаить. Сейчас найдем вермишельечки еще сюда. О -о -о. Обалдеть, ребята! Так, ребятушки, сейчас добавим вермишельки ещё немножко. Вода уже закипела. Сядь, тебя... тебя... не мешай, я разбег. Мелко мешает, не дает играть. Поэтому а мы совсем немножечко добавим. Это очень страшно. Страшно? Да. Нормально. Нужно да. там с улицы прикорочена. Вот эти лаветку сделаны. Класс. будешь пять да еще чуть-чуть добавлю чуть-чуть добавлю да, а, да. а то будет одни макароны я не люблю вот такой ребята суп классно классно суп получился сейчас будем вести так, ну все, дегустируем, ребятушки. Пробуй жена, что муж приготовил. В больницу не попаду? Не знаю. <смех> Нормально. <смех> <смех> Никогда не похвалит, ребят. <смех> Ладно, ребят, не будем вас это смущать. Отвлекать? Отвлекать, да. Мы сейчас покушаем и поедем. За, ну, покупать за яйцами ну, поедем за перепленами вы не переключайтесь смотрите какая тема летит ребята Воу, смотрите как его ох как он маневрирует так на самолете как он, да. все мы ребята выехали уже подъезжаем почти вот, человек попробуем брать яйца живет он на северном короче ребят телефончик если захочет он я могу оставить под видео спрошу его. Но... Звоните, если телефончик будет, значит он поставил. Разрешил. Ладно, все. Так, сейчас ребята покажем рецепт репылинного этого майонеза. Соль. Соль, масло, да? Масло. Там ага. Ага. Тут я отмечу. У меня на каждой банке почти тут 400 грамм так, берем а яйца. Я... <laughs> Самое главное забыли, да? Зайка. Так. А вот смотри, какой ножницы. этот бабац. Вот такие нам надо. А вы где такие покупали ножницы? На Алиэкспрессе заказывал. А, а. -а. На Экспрессе они 63 рубля, где-то я у Дмитрия что ли посмотрел в магазине 210 рублей. А -а -а. да, Разница да -да -да. есть. Так, десяточки кидаем, кидаем. Туда яички. десяток, да? А -а -а. Да, это на пол-литра по-моему. Запоминаю. А, ну я же записываю. У вас свой канал ветра? Да. Да, немножко тоже начинаем где 240. 240 пеплов? Да. Ужас. Ой, Мы с этим и замутились. У нас а 47 нас... было. И еще? И еще 30 так. Ну, только маленькие. Так, был в общем-то, 10 яичек есть. Ага. Это можно Наливаем маслица, вот пометочку тут 400 грамм как раз угу. все отмечено уже. А масло ну, только не рафинированное. Не рафинированное. Да. Это магазин неизвестно, ребята, что вы там едите, вот натурально все. Все при вас мы будем И вот чайную ложечку. Одну чайную ложку сахара. Одну чайную ложку соли. Можно чуть поменьше. Так, теперь уксус. Две чайные ложечки. А уксус какого процента? 9. А, 9. Можно, конечно, одну столовую залить, чтобы. Ну да, для чай-то. Все. Вот? Да. да. Это ну, значит, ну, оно как раз. Это хорошо. Так, теперь ну. берем? Угу. Вот <связь> угу. да. да, да. Так, а сколько долек 3 до да? 4, 4 я. ребята натуральные продукты То, что в пачках нам продают в магазине вообще нельзя они так торгово не делают там неизвестно что за манят да без всяких консервантов угу. теперь горчицы горчицы а право а. а, можем чуть побольше и перцу. какого молотого черного ага. вот. перца да, он да вот они вот хорошие такой, такой ароматный получается да там же все перца есть я так на, на глазки да ну да то что это так ага. все вроде положили и ага. берем блендер блендер только с ножками, а, вот с а -а -а -а. Венчиком, а вот. ага все понятно есть есть такое есть конечно у любой дым у хозяйки есть не переживай точно точно даже два и куча насадок и куча насадок всего вам много и тут еще одна хитрость есть начинает сбивать надо снизу а, не сверху оставим. Не, не сверху вас. Вот. На полный оборот поставим. Ага. И опускаем до дна. До дна опускаем. И... Как масло, да, получается? Да. Ну, вот такая вот консистенция. Все густой смайливый. В реальном времени все ребята все сделают. Конечно, зачем покупать, когда есть? свои перепелиные ну да я есть, есть так можете попробовать давай продегустируй что не доверяешь что ли почему доверяю доверяешь проверяешь да натуральный майонез да вкусно обалдеть правда как ну -ка надо сейчас попробуем М М -м -м. Классно Ага, хороший, М -м -м. Рекомендую, ребят да Всего лишь 10 яиц Вообще, да? Так, сюда. А мы в ютубе смотрели, я пробовал И мне ничего не получилось, почему? А может сверху начал сбивать Ага -а -а -а -а. Именно, видишь, снизу надо сбивать У -у -у. А сначала яйца сбить Потом У -у -у -у. поднимать какой, <смеш> <смеш> ребята, рецептик вообще классный, <смеш> рекомендую М -м -м -м -м -м -м. Всего 10 перепринных яичек надо Вот еще яички Это мы Сегодня будем в инкубатор закладывать, ребят В наш старенький инкубатор Несушка Когда мы новый купим за инкубатор? Ооо <смеш> <смеш> А здесь где вы сейчас. покупаете вот эти вот штучки? Я лоточки. Я да. не помню, какой сайт я обычно пишу, купить лотки для перепелинок. А -а -а. Кучу сайтов таких вот да. угу. Ну вот, вот эти по 4 рубля лоточки, угу. а вот эти по 7 рубля лоточки. Ну, мне без разницы У -у -у. что. то а -а -а. Так, будете отбирать? Да не будем, Жан, все, возьми, а а сто я там всё возьмём. А 100 штук. Все. 100 штук вот здесь, а ну, здесь... Раз, два, три, четыре, восемьдесят. А 100%. тут они могут мелкие, там я обычно выбираю Да на, нам инкуба... все равно они, нет, на инкубацию они тоже пойдут. Нет, ну бывает, что они это, астроносые какие-то, вот я в инкубатор, потом цвет какой-то. А тоже есть инкубатор? Да. А, а как же я развожу? А а вас нет, а у вас Нет, а какого? А что это за какой-нибудь? Поможете посмотреть? А, там у вас? А можно глянуть просто? в комнате байдера. Не важно. У него с термометром вот у него внутренний термометр он на два ага. градуса не совпадает вот если здесь тридцать девять с половиной тридцать девять шесть потому вот посмотрите, тридцать тридцать семь и восемь вот этот прибор поверни его каждый год проверяет сын а, а ты где вот такой покупал прибор я не покупал я взял отдал на работе Ага, -а -а. ясно ну все там уже будущие перепелята там в Осмос стоит М -м. Плёшь, что Тут больше. Нет, нет, тут больше. Тут лет ага. Класс, ага. датчик Ну угу. ага. вообще профессиональный датчик. Угу. Классно. Это яйца, свекольный маринад. Все, Давай даже не представляешь, что это такое. Хорошо, подзакушить. Понятно, кто о чем. Вкусно. Ага. На, попробуем. Да, да попробуйте, вообще ни разу такого не ела. А можете вообще забрать. <смех> <Еще изобрать. смех> Сладенький такой. Так вот я что-то не помню, положил я соль или нет? <смех> Соленый нет? Нет, он сладкий. Нет, он сладкий. Вот, <смех> вот, вот добавить соль, берите бабульку еще попробовать. Так, ну что, ребятушки, приехали, привезли яйца, яйца все, доехали нормально, заехали еще магазин, там продуктов купили немножко, что там мы купили, кофе, чай взяли, новые водички взял, нужно капусты, масло, приправ разных, гуречик мука что там еще надела хлеб кукуруза наверное, да? так. вот майонез приехал вкусный там видели видео снимал я майонез так инкубатор уже вот готов вчера я его включил температура 37 9 почти 38 градусов в общем сейчас заложим яйца в инкубаторе жена заложит, но это уже вы видели сто раз не буду это показывать ребята майонез бомба это просто класс посмотрите видео и делайте все из натурального вообще, вообще все классно все здорово ссылка будет в описании ну, под, телефона. да, да. Его. Звоните, быть, ставить еще ссылку на этом на или где или а, на Юле, на Юле, есть у него объявление. Да. Он сам с Северного, поселок Северного, да. в, в районе. районе. Да. Очень классные яйца, яйца у него здоровские. Да, да, приятно. Да. Во, еще... вообще очень Все, приятно. всем рекомендуем. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ставим лайки. Можете дизлайки поставить, если не интересно. Все, ждем. Ждите следующих роликов.